Друзья, всех приветствую, с вами Юрий Худаченко и канал Бизнес Онлайн. И в этом видео я расскажу и покажу об одной фишке на социальной сети Facebook. Как вы заметили, в последнее время вас мало людей комментирует, и вы видите сообщения от них и тех же. Почему же это происходит? Дело в том, что в связи с обновлениями, на фейсбуке вы видите и вас видят тоже только те с кем вы общались последние две недели так что же делать в этом случае как исправить эту ситуацию вы спросите выход есть что для этого нам нужно для начала нам нужно зайти на фейсбук заходим на главную страницу И вот э, слева, слева, видим, вот тут написано лента новостей. Нажимаем вот на эти три точки, и вот видим популярные новости и новейшие новости. А тут нужно э, переключить галочку, и обновляется страница. И вот мы видим все новейшие новости, которые вот только что. А, но а, так как этот метод ручной, и все ваши друзья, знакомые, которые подписаны на вас, тоже должны будут это сделать. Иначе они ваши посты не будут видеть, а вы их. Вот смотрите. Вот у меня э, 4991 друг получается. Я выложу это видео у себя на стене и думаю они это все увидят и исправят эту ситуацию. Повторяю, для того, чтобы ваши публикации видели ваши друзья, поделитесь этим видео у себя на странице. Всем пока.